Здравствуйте, дорогие друзья! Закончились длинные майские выходные, отгрохотали танки на Красной площади, отгремел праздничный салют, и сегодня арбитражный суд Московской области в первый наш рабочий день признал несостоятельным банкротом жителя города Королев и ввел в отношение него процедуру реализации имущества сроком на 4 месяца. Срок процедуры Меньше, чем обычно вводят арбитражные суды Московской области. Обычно процедура вводится сроком на 6 месяцев. При этом в нашем случае суд не нарушал закон, потому что 6 месяцев это максимальный срок. И суд может по собственному усмотрению установить процедуру на срок меньше, чем 6 месяцев. Потому что в законе указано, что 6 месяцев, повторюсь, это максимальный срок. У гражданина теперь через 4 месяца появится шанс начать жизнь с чистого листа. Хорошей вам рабочей недели. хорошего вам начала трудовых будней. Ваша юридическая компания «Русская опора» опирайтесь на нас.